Друзья, всем привет! Приехали на авторынок Зеленый Угол. Сегодня будут цены. Цены на автомобили. Открывать не будем. Просто подходим, показываем, что за автомобиль, сколько стоит. И немножечко такое небольшое отступление. А, много пишут смс, -ок, по WhatsApp приходят много звонков на, на авторынке Зеленый Угол. Один хлам, одно битье, одни топлики. Друзья, это не так. Поверьте, здесь есть достойные автомобили. А, я даже скажу больше. Здесь намного больше хороших, достойных автомобилей, чем всякого бития и топляков да безусловно есть и топливные автомобили есть и битые автомобили Но есть один небольшой нюанс все зависит от того ну опять же все упирается в деньги да? с какой суммы человек пришел на авторынах за автомобилем хороший автомобиль дешево стоит не будет просто небольшой пример допустим приходит человек ну вот в данный момент у нас идет поиск автомобиля можно сказать мы его закончили toyota corolla филдер Изначально сумма у подписчика была 850 тысяч. Ее подняли до 880 тысяч. Мы взяли поиск. То есть мы уверены, то что мы найдем хороший автомобиль, не битый, там не топливный, не ржавый, с нормальным, адекватным пробегом. Мы этот автомобиль нашли. Постараемся его вам показать. Там пробег на нем вообще минимальный. Это гибрид, пробег 57 тысяч. Кузов целый, не битый, не крашеный. Вот. Это первый вариант. И второй вариант. Приходит человек, а у него 700 тысяч на машину. Ну, пускай даже 750. Ну, хотя за 750, в принципе, тяжело. Но можно будет взять филдера целого по кузову, но, блин, с огромным пробегом. Ну, вот, допустим, у него 700 тысяч и филдер он еще хочет это вот просто пример привожу да вот и филдер он хочет там рестайлинг с 2015 года да он найдет себе автомобиль может быть найдет себе автомобиль их таких на рынке будет там я не знаю один два три пальцем пересчитать купить себе его без проверки ну и потом просто уже снется, то есть он будет битый он будет крашеный он будет э, просто с нереально огромным пробегом ну, вот от этого берутся такие отзывы об авторынке то есть, если вы хотите себе купить нормальный автомобиль, хороший, дешевое, оно не бывает. Это вот просто маленький пример. Ну, привели вам на филдере. Ладно, идем смотрим цены. А, кстати, не забывайте подписаться на канал. Всем спасибо. Toyota Corolla Axio 16 год, передний привод, оценка 4,5 балла, пробег 39 тысяч. Но это модель 1,3. То есть полуторалитровые модели, конечно же, будут стоить намного дороже. Но, в принципе в принципе 1.3 тоже едет то есть он без литья летняя резина на дисках тысяч. вот стоит много автомобилей с ценами и так это toyota aqua 16 год неплохая комплектация 735 Такой ярко красивый насыщенный синий цвет полноценный гибрид рядом стоит axio 4 воды белый цвет 4 балла 765 тысяч рублей туманки светлый салон без литья летняя резина следующий автомобиль это honda fit есть один и есть полторашки есть гибрид есть 4 воды 2016 год джел комплектация эти фары линзованы 715 тысяч рублей toyota prius альфа g комплектация 2014 год написано 4 балла 950 тысяч рублей фары линзованные, вот это вот установлено литье то есть сначала идет литье сверху закрывается колпаком дальше идет еще один гибрид но это уже идет минивэн семиместный минивен, минивэн toyota sienta неплохая комплектация светлый салон 16 год g-комплектация 935 тысяч рублей далее идет toyota vids это уже свежий витс 2018 год они появились гибриды четыре с половиной балла 599 тысяч рублей я так понимаю это литровый mazda demio летняя резина синий цвет бесключевой доступ 2016 год 755 тысяч рублей honda fit shuttle гибридная версия 15 год 4 воды 885 тысяч рублей напоминаю сегодня машины открывать не будем просто внешний вид цена как многие говорят нужно быстро четко четко и кратко рядом стоит toyota corolla филдер 2016 год гибрид стоимость 855 тысяч рублей уже зимняя резина. Заметили? Да, все большая масса автомобилей все-таки на еще. Рядом стоит еще один Филдер, комплектация получше, ну и цена, конечно, повыше. 17 год, 900 тысяч рублей. Приус. На Приусе цены нет. Дайхадсу Мира ЕС. Кейкар. Кстати, вот найти Кейкар 4WD, поверьте, довольно сложно. Соответственно, сколько стоит? 385 тысяч рублей ну в принципе в принципе автомобиль стоит недорого а дальше стоит nissan march мячик его называют шестнадцатый год 495 тысяч рублей 1.3. и но здесь 12 стоит статистика перламутровый отличное состояние мячиков мало очень мало на рынке так что тут еще есть интересно еще один шаттл 895 тысяч рублей полноценный гибрид 4 воды Поджера мини 405 тысяч рублей мини джипик три двери про бокс про боксах оксид все одно и то же на литье зимняя резина Интересно, автомобиль стоит Пробок стоит. Ага, цена здесь не указана. Семнадцатый год, полтора литра. Сузуки Боллена. Интересное такое название, интересный цвет. Да и вообще, в принципе, автомобиль интересный. Это такие штучные экземпляры, их очень мало. Он на дисках, на зимней резине. Надо как-нибудь, наверное, открыть его посмотреть. Вот цена, к сожалению, не указана на данный автомобиль. Дайхацу муф кейка 17 год 450 тысяч рублей стоит этот автомобиль. За ним стоит Honda Fried 2013 год, 7 мест 718 тысяч рублей. Subaru XV, вот сейчас ходим, ищем. Кстати, XV. Цена здесь не указана, но это свежая XV. Да, цены здесь нет к сожалению nissan x-trail хорошей комплектации 2015 год еще и гибрид 1 миллион пятьсот 540 тысяч рублей штатное литье летняя резина рейлинги honda Vezel гибрид 1 миллион пятьсот пятнадцать тысяч рублей, да, да, цена, конечно, возросла, намного возросла. Вот смотрите, еще такая новинка, Suzuki SX, но а, это SX Cross. 2015 год, 1 миллион двести пятьдесят тысяч стоит данный автомобиль. Штатные литые диски, летняя резина. Рейлинги, повторители, без кучевой доступ. Кто он еще открыт? Ну его давайте откроем немного, посмотрим. Кнопка старт, круиз, мультируль. Он заведен. Пробег 78 тысяч. Два ключа. Вот это вот интересный автомобильчик. Чем-то, наверное, схожим. С Xv. Ладно, Nissan Days Rux 15 год 440 тысяч рублей рядом стоит mazda cx3 многие спрашивают кстати вот как-то снимали ее, она была заметена вся снегом сейчас все отмыли отчистили чистили от снега штатные литые диски летняя резина тоже бесключевой доступ полный руль там круиз мультируль датчики при столкновении 2016 год 2016 год проезд на лобовое стекло дизель 1 миллион 140 тысяч стоит данный автомобиль дальше смотрим toyota prius 30 кузов четырнадцатый год аукцион три с половиной балла 880 тысяч рублей honda везель два везеля стоит вот это очень хорошая комплектация белый перламутровый цвет штатное литье летняя резина Гибрид пятнадцатый год 1 миллион двести тысяч чуть дешево стоит. Следующий пятнадцатый год. А, гибрид цена, к сожалению, не указана. А, Toyota Виц. 17 год, 1.3, стоимость 730 тысяч рублей. друзья nissan la Fiesta, редкость на авторынке зеленый угол 14 год 2 литра автомат семьсот семьдесят тысяч рублей это полноценный минивенд 3 ряда сидений обратили внимание вот ходим по стоянкам на стоянке все забиты то есть пустых мест практически нет а вот видите даже как автомобили стоят дэми у 4 воды 715 тысяч Корола Аксио. 4 ВД, 48 тысяч пробег, 769 тысяч. Вот, нашли приуса э, свежего 17-й год. А я снимаю, я снимаю. 17-й год, 1 миллион 170 тысяч рублей. Стоит данный автомобиль вот здесь я смотрю, на стояночки так под автомобили. что-то еще стоит еще стоит филдер это не гибрид а 4 в.д. полтора литра цена цена не указана. кейкар от nissan от mitsubishi там, nissan days это все одно и то же ек вагон 16 год недорого цена не указана. автомобили есть знаете вот Дром открываем смотрим, автомобилей много. В данный момент уже второй день ходим, ищем Subaru XV. Там на дроме порядка, наверное, 20 автомобилей. Так вот, из 20 можно выделить всего 4-5 автомобилей, которые достойны. Которые можно предложить покупателю. Так, ну здесь смотрю, машины есть, цен не указаны. Кстати, вон он филдер стоит, который 57 тысяч пробег, 880 тысяч рублей он стоит. Пойдем походим, цены поищем. Nissan AD тоже редкий экземпляр, как и Wing вот. Еще, ребята, 4 ВД. Пробег 34 тысячи 660 тысяч рублей он стоит. Такой чисто, чисто рабочий автомобиль. Вот нашли стоянку, цены, цена указана на автомобилях. Сиента, uh, 15 год, 80 тысяч пробег, G-комплектация, 999 тысяч рублей. Он переписан, цена указана 980 тысяч рублей. Toyota uh, Rush, Daihatsu Bego, то же самое, 865 тысяч рублей, 2010 год, механика, 4WD. Да, есть задний привод, но я считаю, нецелесообразно покупать такой автомобиль на заднем приводе этот еще на механике рядом стоит Вокси. Вокси Ног. смотрите машины по оснащению одинаковые отличаются по заду ну немного по переду. вовсе Ног. есть гибрид передний привод 18 есть 4 воды двухлитровые данный автомобиль 2017 года выпуска 1 миллион шестьсот двадцать тысяч рублей Гибридная версия. Но тоже 2017 года выпуска. Ну и цена такая же. 1 миллион шестьсот тысяч рублей. Вот еще стоит сирена, тоже гибрид. 1 миллион триста двадцать тысяч рублей. Toyota танк 17 год 630 тысяч. А еще один шаттл 2016 год полтора литра передний привод это не гибрид 865 тысяч рублей вот это уже стоит гибридная версия 2016 год аукцион три с половиной балла цена 910 тысяч рублей смотрите какой большой выбор шаттлов вот это вообще сетка стоит 15 год за это максимальная комплектация 960 тысяч рублей еще одна toyota corolla axio четыре с половиной балла 800 55 тысяч рублей. Раз, два, три, четыре. Четыре шатла только на одной стоянке у одного продавца. Еще один шатл, 15-й год 875 тысяч рублей. Гибрид. Еще один гибрид и еще один 15 год 825 тысяч рублей. Этот на номерах автомобиль. Филдер шестнадцатый год передний привод 835 тысяч фит шестнадцатый год 1 и 3 735 тысяч пробежный вот она еще одна Сузуки Балена. черный такой цвет шестнадцатый год 770 тысяч тойота паса литровый мотор пятьсот девяносто пять тысяч рублей еще один филдер гибрид 865 приус 20 кузов 685 тысяч solio гибрид 16 год 760 тысяч рублей Ну что, прошлись по рынку, посмотрели автомобили, заодно закрыли пару поисков автомобилей, то есть параллельно ходили, искали автомобили. Автомобилей действительно много, то есть огромные привозы, стоянки все забиты, есть выбор автомобилей, в принципе, да в принципе любой автомобиль можно найти. Поэтому кому нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь, ну и не забывайте подписаться на наш канал. Всем пока!